Всем привет! Сегодня у нас будет техническое видео по замене ступичных подшипников в задних рычагах. Процедура достаточно несложная, но по времени гемороны разбирать приходится достаточно многие элементов. И я покажу, что я делаю. Вы можете также повторять, а можете делать совершенно по тому, как вы считаете нужным. Я придерживаюсь мануала. Далее мы будем менять на оригинальные ступичные подшипники. Новые подшипники у нас идут вот такие вот. Далее у нас, соответственно, предыдущий подшипник, они были, видите, без металлической обгоны, полностью резиновый. Я перепробовал разные подшипники. Вот такие. Еще там куча разных других. Они меня почему-то долго не ходили. Как следствие, причина тому, что здесь находится два сальника. А вот в этих подшипниках находится один сальник. Этот подшипник разбирать я не буду. Специально протестирую, сколько он проходит. Вот, собственно, вот так. Данные подшипники приобретались в моторе проверенный магазин годами скажу вам так вот но это была не реклама это просто действительно хороший проверенный магазин ребят кто хочет может приобретать там отправляет в регионы без проблем продавец достаточно честно известный на рынке проверенный годами повторюсь так погнали дальше значит что у нас здесь получается Буду рассказывать, показывать поэтапно, честно говоря, назовем это так, то есть каких элементов нужно нам снимать. Разбираем, вытаскиваем шплинг, откручиваем эту гайку. Далее поэтапно у нас, соответственно, будет откручиваться вот этот замечательный болт, который затягивается там под 200 ньютонов. Ух! Вот я его немножечко вд обработаю, чтобы он легко откручивался. И, соответственно, с противоположной стороны мы делаем то же самое. Привод вытащить нас без снятия и откручивать этого не получится. Ослабляем мы также амортизатор, откручиваем и вот этот элемент для того, чтобы у нас э, болтающее состояние остался Также по стабу, стаб у меня втулки стаба уже подошли, но здесь есть определенный нюанс. У стаба э, вот эти болтики, я не помню, с этой стороны или с этой стороны, постоянно периодически откручиваются. Поэтому их э, не мешало регулярно проверять и затягивать это действительно такая есть проблема. Ну, в целом, погнали. Дальше буду поэтапно разбирать а, и показывать. Что-то процесс откручивания я не буду делать, чтобы не затягивать чистое видео. Все, погнали дальше. Итак, друзья, некий определенный такой нюансик есть. Смотрите, если у вас головка не одевается на вот эту гайку она идет на 24 то нужно попробовать с другой стороны открутить эту гайку ну соответственно чтобы когда вы расслабите, она будет прокручиваться можно вот так вот сделать упередить того чтобы демонтировать дальше получается у нас вал или штифт назовем как его вытаскивается и рычаг у нас освобождается и тем самым мы можем его демонтировать если то что вы видите здесь я уже все ослабил здесь все ослабил Пожалуйста, не забывайте, то есть только впоследствии затягивать все эти болты согласно определенному мануалу и иметь вот такой вот или похожий, или другие аналоги, или динаметрический ключ и тянуть их согласно мануалу. Это очень важно. Поехали дальше. Так, мы вытащили вал, очищаем резьбу до такого хорошего состояния, потому что она вот в таком виде. Далее инспектируем вал, смотрим, все ли в порядке, очищаем его. Вот, и далее мы будем производить обратную сборку, но ну, это поэтапно дальше пойдем. У нас перед вами рычаг задний вытащил, все разбирать достаточно просто, теперь останется у нас выпрессовать вот этот задний подшипник. Что мы здесь примечательно еще видим, это въевшийся глиновый рычаг, ее, к сожалению, очень тяжело отмывать, но тем фактом, то есть, чтобы вы понимали, это не оттирается. Также для тех, кто, в принципе, э -э педант, я рекомендую вот эти части чистить. Снимаются крышки, в принципе, без разбора всего снимаются крышки, откручиваются. И вытаскиваются вот такие вот две шоколадки, два брикетика, такие вот оттуда вытащил. Ровненькие, красивые, замерзшие, запрессованные, прям идеально вылезли оттуда. Так что вот так вот это все выглядит. Теперь будем выпрессовывать... Ступичный. Как это сделать, если у вас нет прессы? Да, очень просто. Вот Продается вот такая пирамидка для ваза. Посмотрите, в планете Железяка или на Озоне. Видел вот такая штука. Восстанавливать сюда такая чашка. Соответственно, сюда выпрессователь. И с помощью кручения я буду использовать также гайковерт. Он будет выпрессовывать. Только надо не забывать погреть, чтобы металл был расширился немножечко для выхода. В целом это делается вот таким образом. И не забываем вытащить Стопор, он находится вот здесь. Если вы не вытащите стопор, то будет геморрой у вас. Ну, вот, собственно, так. Для тех, у кого нет шуруповерта, можно использовать гаичные ключи на 24 и на, 20, на, 30, на 32. И вот так вот крутится, и, в принципе, все то же самое выпрессовывается. Удобно. Это, вот, собственно говоря, вытащил я. Тупичный, вот в таком состоянии он без разбора потом я думаю в отдельное видео сниму что происходит с подшипниками этот пробежал я то чуть больше тысяч километров но в целом вот так вот у меня он ходит вот и теперь мы перейдем к замене вот этих подшипников которые там есть со втулочками там всякой херней я сейчас буду разбирать и буду показывать вам приступим к этапу обратной установки в идеале ступичный подшипник вот так вот взять и положить его в морозилку, чтобы он замерз, и тогда он очень хорошо туда зайдет. Ну, вот, ну, вот так вот это все выглядит внутри. Я периодически, когда выпрессовывал, добавлял в АВД, чтобы получше выходило. Ну, сейчас это все дело прочищу, ну, Собственно говоря, и буду показывать обратный этап уже запрессовки. А, у меня вот здесь уже подшипник полностью запрессован. Для правильной запрессовки я использую старый подшипник, Помазал специально, чтобы у него было хорошее скольжение, и он плотнее задвигал новый подшипник. Собственно говоря, вот такая вещь. Решил использовать динаметрический ключ, потому что у него все-таки рычаг побольше. Я рекомендую вам, и более хорошо усилий будет. И также, когда уже прям плотненько запрессуется подшипник, вы чувствуете, ну, вы это почувствуете, что дальше он не идет. Самое главное, правильно, ну, до конца запрессовывать его. Иначе подшипник как раз разбивается из-за того, что до конца не запрессовывается. Я полностью запрессовал. Дальше подшипник не идет, он уже уперся. И по усилию это очень понятно. В целом, дальше мы разбираем и аккуратненько выбиваем этот подшипник, чтобы он вышел у нас. Собственно, вот и все, и запрессовка, процесс весь такой. Не забываем обратно на место устанавливать стопорное колечко. Все, вот так вот у нас полностью подсажен. Вот так вот видим, насколько колечко выпирает. Вот так вот в целом все это дело выглядит. Теперь переходим вот к этой части. Друзья, теперь поговорим о подшипниках вот этих в рычаге. А, зачастую в большинстве случаев умирает внутренняя часть подшипников вот с этой стороны, нежели вот это. Многие на них забивают пыль, считая, что их не нужно обслуживать. Но на самом деле это не так. Он у меня еще хранится с прошлого года вот такой подшипник. И он ведь вообще не крутится, он заклинивший всему если вы меняете и разбираете этот подшипник стопичный, не ленитесь менять и здесь, и полностью обслужить и набить смазки. Далее я буду поэтапно показывать, как это делается. Погнали. Ну, собственно говоря, вот таким образом, нехитрым выбиваю подшипники, потому что они запрессованы, ну, и вот что оттуда потекло. Вот вопрос как раз к тем, кто их не обслуживает, что там происходит. Ну вот, у нас 4. Подшипники. Сейчас мы будем их проверять на то, как они вращаются. Тот, который совсем хреново вращается, то мы будем их менять. Опять-таки, я до этого каждой подшипники обойму э, демонтировал. Ну, не обойму, извиняюсь, сальник этот демонтировал и набивал туда смазки. Потому что, по сути, у этих подшипников одно единственное э, свойство, которое они выполняют, то есть, скажу механизм, это вот такое вращение. То есть, по факту, туда можно набивать любую смазку, не обязательно высокая температура, но главное, чтобы она очень трудно вымывалась. Все. И поэтому вы запрессовываете. Также не забывайте очищать эту втулку, которая вставляется туда. Там примерно выглядит вот так: Вот все это дело тоже нужно будет удалить влагу, которая вылилась, которая там остается. Посему из моих рекомендаций: то есть, если вы отдаете на сервис на замену ступичного подшипника, то обязательно приобретите такие подшипники. И попросить их заменить предварительно туда, набив смазки. А смазка набивается очень просто. То есть у нас 4 подшипника. То есть запрессовывается первый. С этой стороны набивается смазка второй. Смазка, ну, как бы втулка устанавливается там вот таким вот образом. Потом все это дело закрывается типа сальником так вот. Ну, с той стороны только имеют зеркально. Вот. И под нее, под этот сальник забиваем смазки. Видите, вот этот сальник со стороны э, рамы был. Как раз внутренней части он в большинстве случаев очень был загажен. Вот, собственно говоря, у меня вот здесь вот, вот такая гадость. Вместе со смазкой, с глиной, с водой, со всеми вытекающими последствиями. Посему не ленитесь этого делать. Если этого вы не сами говорят, то просите это делать на сервисе. Процедура, в принципе, делается при снятии рычага одновременно. Она очень несложная. Занимает порядка полчаса. Ну, собственно говоря, вот так вот мы... Набили смазочки, между подшипниками тоже набили. Я смотрел каждый подшипник, он в очень хорошем состоянии был, благодаря тому, что там была невымывающаяся смазка. Сейчас мы будем новый сальничек ставить сюда, и в целом будет все хорошо. Примерно такой процесс обратной сборки. Только самое главное, когда вы запрессовали сюда два подшипника, не забудьте туда положить сначала снизу втулку, а потом остальные запрессовать. Один раз я так обыбался, и получается у меня, что я запрессовал два подшипника, а втулка у меня осталась. Ну, примерно так. Вот так вот я подсальничек плотненько набиваю смазочку. Дальше я очистил вот эту втулочку промежуточную как раз. это. Не забывайте, пожалуйста, центровать вот эту часть. Там втулку центруете, когда вам будет легче вставлять большой вал, который вы закрепляете с двух сторон. Вот. Ну и дальше его делается вот так вот у нас. То есть, наносится, наносится смазочка. Чуть-чуть вот здесь так же самое. Для чего это я смазки добавляю? Многие могут сказать, что это грязи больше. Но грязь не так попадает туда активно, как вода, и которая разрушает подшипники. И в процессе все происходит. Почему? Вот, вот разобрал все, говорю, воды не было в, подшип... в подшипниках. Посему, чем больше вы набьете туда смазки и вы закроете, тем вариантов попадания туда грязи и воды меньше. Опять-таки, убивает больше подшипники вода. Ну что, вот весь процесс замены ступичных подшипников и подшипников в маятнике. Для вас это было сиюминутно. Для меня это было достаточно продолжительной. Заняло около меня где-то 4-5 часов перекурами, с обедами, со всеми делами. Вот. Ну, в целом, как-то так. Теперь зато я спокойно где-то на некие 2-3 тысячи километров и не буду об этом беспокоиться, потому что я все сделал так, чтобы это служило долго. Ну что, ребята, всем пока. Не забывайте ставить лайки. Мне приятно. А вам не сложно. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в комментариях. Я, как всегда, их читаю, скажу, расскажу. Всем пока!